Здравствуйте, в этом видеоуроке я покажу наглядно вывод с игры Такси вывод денег в размере 6600 рублей. Итак, вот моя история выплат. Сегодня 12 июля 2015, 11 июля вывел 3000, 10-го 4310, 9-го 4509, ну и так далее. Вот, собственно, как видите, стабильные выплаты. Игра платит, ну, по крайней мере, я с нее получаю выплаты с 26 октября 2014. -го. Ну а сама игра работает уже более года. А я в ней более полугода. Итак, сейчас покажу наглядно выплату, а потом расскажу, как играть в эту игру. Итак, захожу в разделе вывести и вывожу. Ах, да, сперва я соберу оставшиеся деньги, но я потом подробно покажу, как, как все тут, как играть в эту игру. Итак, собираю деньги, которые еще накопились, и получится вывести не 6600, а 7500. Итак, кликаю «Вывести», указываю, куда я хочу получить деньги. Так, ну я выведу на Яндекс деньги. Итак, указываю свой счет. И указываю, сколько я хочу вывести. Комиссия 7%. Кликаю снять со счета. Деньги моментально поступят на счет. Сейчас наглядно и увидите. Итак, вот выплата произведена. произведена автовыплата. Так, перехожу на Яндекс-счет, Обновляю страницу. 9758. Деньги успешно поступили на счет. Так, вот собственно 6971. Ну, там еще дополнительная комиссия с Яндекса была. Итак, номер счета 101061, номер, вернее, перевода. Вот 101061. Вот, собственно, проект платит. Итак, теперь давайте же поговорим, как же зарабатывать. Если вы нашли видео-урок на YouTube, в описании к видео будет ссылка на обзор этой игры на моем блоге. Кликните по ссылке, откроется обзор игры, а также кнопка регистрации. Вот кликните по регистрации, откроется данная игра. Обязательно регистрируйтесь вот, с моего блога, так как там реферальная ссылка, и я вам потом смогу помогать отвечать на вопросы ваши. То есть помогать на этом проекте зарабатывать. Вот тут есть чат с рефералами, вы мне пишите чат с пригласителем, и я увижу от вас какие-то вопросы, там, просьбы и так далее. Я обязательно вам помогу. Ну, сразу говорю, деньги в долг не даю, а любые советы... Э, ну, по любым вопросам я вам всегда смогу помочь. там Если что-то не знаете, я вам обязательно помогу. Итак, тут есть несколько способ, способов, как заработать. так Давайте рассмотрим, как же заработать такси -мани. После регистрации авторизации у вас откроются вот, э, два баланса аккаунта. Один для покупок, второй на вывод. Первое, что вам нужно сделать, пополнить счет и в разделе «Купить такси» – «Купить такси». Так, сразу рекомендую покупать не ниже третьего уровня, так как, ну, если у вас нет денег, вы хотите попробовать или боитесь, не знаете, платит, проект не платит. Можете купить, конечно, и рикшу или первый уровень, там, 49 рублей или 149 потратить. Но, собственно, если у вас есть деньги, если, собственно, вы готовы дальше зарабатывать в игре, я советую вот третьего уровня покупать, расскажу дальше почему. Так, потому что тут есть второй раздел «Город», в котором вы сможете выполнять заказы на своем купленном такси. То есть, э, э, то есть вот, вы покупаете такси, потом сможете в городе развозить пассажиров и еще дополнительно зарабатывать деньги. И э, стоит отметить, что до третьего уровня там мало заказов бывает и, мало, и сложно очень устроиться в компанию, практически нереально. От третьего уровня и выше это более реально. А лучше всего четвертый уровня, это вообще будет хорошо. То есть, чем выше уровень, тем проще устроиться в город. На седьмом уровне вы вообще сможете выбирать лучшую компанию, там, какую захотите. В общем, вот так вот. Итак, ну самый простой способ заработка, это вы можете просто купить такси, не работать в городе и тоже получать ежедневную прибыль. Вот, Допустим, с первого уровня рубль 40 в день. Окупаемость 28% в месяц, второй уровень 4 рубля 80 копеек, третий уровень 15 рублей и так далее. Дополнительно, ну после того как вы купили, в разделе мой гараж вы будете видеть свои купленные такси. И в самом низу будет кнопка собрать кассу. Вот как видели я перед выводом денег собирал деньги. Вот так же самое вы сможете периодически собирать кассу, кликать забрать деньги, и они поступают на вывод. Вот видите, пока с вами говорили, 14 рублей еще набежало. И После этого собирайте деньги и сможете выводить раз в сутки. Так, в разделе город вы сможете устроиться. Тут надо купить лицензию. Лицензия стоит 200 рублей на 3 месяца. Но вы их сможете отбить, там, смотря какая у вас машина. Чем выше уровень, тем еще дороже заказы. Сейчас временно заказов нет, они появляются, запомните, каждые полчаса, то есть, вот сейчас 16.20, появится 16.30, 17.00, 17.30 и так далее. То есть, каждые полчаса и ровно в это время вам нужно быть и взять заказ. Ну вот, допустим, у меня заказ 6 уровень такси, 9 рублей 42 копейки, вот, собственно, чем выше уровень, тем дороже заказы. Примерно пятый уровень, там заказы по 6 рублей, четвертый уровень по 4 рубля и третий уровень где-то 2 рубля, 3 рубля. Вот так вот. А седьмой уровень там есть и по 15 рублей заказы и так далее. То есть день 10 заказов это уже 150 рублей. Ну вот в принципе и все. Тут очень много нюансов, всего не рассказать. Вот в разделе помощь вы можете почитать ответы на самые популярные вопросы. Касаемо города. Ну и опять же говорю: регистрируйтесь по реферальной ссылке и мне задавайте вопросы, я обязательно вам отвечу и помогу в каких-то моментах. Вот и все, что хотел рассказать. Зарабатывайте такси Всего доброго!